Всем привет, друзья! Это не тематика этого видео, но я хотел бы вас попросить, чтобы вы помогли мне развить мой канал Just Run. По подсказке в описании, в закрепленном комментарии, в описании под видео вы это увидите Это мой второй канал, мото-канал, где я пытаюсь его развивать Введу кучу всяких разных видеороликов на разные тематики, конкурсы, розыгрыши Какие-то пранки, зарубы, замеры, ремонты и так далее Очень много полезного, поэтому я хотел бы, чтобы вы меня поддержали Это действительно... Было бы очень неплохо с вашей стороны. И точно так же я предлагаю тематику очень интересную. Вы видите, у меня на канале спонсорство точно так же на канале Джастран. Перейдите. Есть отличный конкурс. Я разыграю от 5 или до 10 человек. Кто больше всех сделает подписку спонсорства, с тем я и проведу 24 часа. Поэтому тема видеоролика будет 24 часа с подписчиком. И мы запишем совместный ролик, будем целые 24 часа, ну в общем времени, скажем так полноценный день, по крайней мере, точно день-вечер проведем. Будет все зависеть, конечно, от подписчика, от его времени. Поэтому поддержите канал, участвуйте в этом конкурсе. Условия я выложу в описании под видео, в закрепленном комментарии. Поэтому давайте, друзья, а пока я поеду писать следующий видеоролик. Поэтому подписывайтесь на канал, поддержите меня. Дальше больше. Скоро увидимся.